Вы скучаете по кому-то? Возможно, вы чувствуете, что в вашем сердце образовалась большая дыра, потому что кто-то, кто вам дорог, уехал или исчез из вашей жизни. Но вы также можете задаваться вопросом, если я скучаю по ним, то скучают ли они по мне? Есть несколько маленьких хитростей, которые помогут вам понять, думают ли они о вас так же сильно, как вы о них. Вот несколько признаков, по которым можно определить, скучает ли по вам человек. Первый, они больше любят и комментируют ваши социальные сети. Возможно, у вас есть друг Пол, который переехал, или бывший, который все еще дружит с вами в социальных сетях. Взаимодействуют ли они с вашими сообщениями? Нажимают ли они на кнопку «Мне нравится чаще, чем раньше»? Или, возможно, вы заметили, что они вдруг стали комментировать ваше сообщение? Возможно, они пытаются намекнуть вам, что скучают по вам. Они могут не решиться написать вам сообщение, если вы давно не общались. Поэтому добавление комментария или чрезмерное сердечное внимание к вашим сообщениям может быть для них выходом. Второе. Вы получаете от них пьяные звонки или СМС. Вы давно ничего не слышали от своего лучшего друга и очень расстроены этим. В прошлый раз вы поссорились, и теперь вы не разговаривали уже несколько месяцев. Но вдруг вы обнаруживаете, что чешете глаза и вытираете слюни с подушки под бодрящую мелодию звонка. Это ваш давно потерянный друг, Пол. Вы отвечаете сонным "ало", а в ответ получаете еще одно сонное «М-привет». Вы продолжаете разговор. Несколько пьяных бульканий и признаний в любви спустя, вы понимаете, что да, Пол скучает по мне. Ну, это если у вас есть друг по имени Пол. По сути, ваш друг скучает по вам. На самом деле, согласно исследованию, проведенному в 2011 году, самая распространенная причина, по которой люди делают пьяные телефонные звонки – это признание в своих чувствах, особенно в любви. Так что в следующий раз, когда Пол позвонит, он, возможно, просто пытается сказать вам, что тайно скучает и, может быть, даже любит вас. О. Номер три. Они говорят о вас другими. Если вы слышали от близкого друга, что ваша лучшая подруга, которая переехала, всегда спрашивает о вас, то, скорее всего, они очень скучают по вам. Когда мы упоминаем кого-то среди наших друзей, это значит, что они у нас на уме. А что, если бывший спрашивает о вас у вашей семьи и друзей? У них может быть веская причина. Скорее всего, они хотят узнать о состоянии ваших отношений в надежде на примирение. Хм, может быть, это Пол спрашивает? Номер четыре. Они вспоминают прошлое. Когда у вас появляется возможность поговорить с ним по телефону или в социальных сетях, часто ли он вспоминает те хорошие воспоминания, которые вы когда-то делили вместе? Может быть, они отпускают старые добрые шутки или вспоминают, как вы вместе пытались приготовить домашний буррито и потерпели неудачу. Если вы видите, что они постоянно вспоминают старые добрые времена, значит они пытаются сказать вам, что хотят создать с вами еще больше замечательных впечатлений. Примите это как комплимент и пригласите их провести время вместе. Я уверен, что они с удовольствием проведут с вами время. Возможно, они просто пытаются понять, скучаете ли вы по ним. Вы даже можете пригласить их вместе попробовать новый рецепт бурита: Ммм, буррито. Номер пять. Они отражают ваши действия. Часто, когда мы подражаем поведению и жестом другого человека, это означает, что он нам нравится. Такое подражание другим называется эффектом хамелеона. Это не всегда означает, что мы восхищаемся кем-то или испытываем к нему влечение. Мы подражаем поведению и выражениям других людей непреднамеренно, в зависимости от нашего текущего социального окружения. Поэтому вы можете обратить внимание на то, повторяют ли они ваши жесты, когда вы их видите, но есть способ определить, что вы не находитесь рядом с ними. Например, вы не можете не заметить, что они меняют фотографию своего профиля в интернете, когда это делаете вы. Когда вы публикуете обновление статуса, они следуют за вами. Вы размещаете фотографию с друзьями, они размещают такую же. Это может быть признаком того, что они уделяют повышенное внимание вашим социальным сетям, потому что скучают по вам. А раз так, то они хотят показать, что им так же весело со своими друзьями, как и вам. Возможно, они хотят, чтобы вы обратили на них внимание. Номер 6. Они делают посты, которые относятся к вам. Допустим, вы просматриваете свою ленту социальных сетей и замечаете, что ваш бывший публикует фотографию, на которой он изображен в той милой шапочке, которую вы ему подарили. М? хорошо, справедливо. На следующий день они публикуют фотографию, на которой они запечатлены в вашем любимом месте тусовки. Возможно, они пытаются дать вам понять, что скучают по вам. Они публикуют фотографии того, что вас объединяло, того, что связано с вами. Так что это может быть хитрый способ, с помощью которого они пытаются заставить вас думать о них. Если у вас есть друг, который скучает по вам, он может разместить в своей социальной сети старые мемы, над которыми вы вместе смеялись. Они могут также опубликовать личную шутку или старую фотографию, на которой вы оба запечатлены. Все это явные признаки того, что они скучают по вам. Номер 7. Они звонят вам по ошибке. После странного пробуждения в 3 часа ночи вы просто надеетесь, что ваш день пройдет без суеты. Но наступает 3 часа ровно дня, и ваш старый лучший друг, Пол, помните? Мы остановились на поле. Он звонит вам совершенно случайно. Он утверждает, что это был просто случайный набор. Нохмы, конечно, Пол, конечно. Ну, когда кто-то часто случайно пишет нам смс или звонит, это может быть его способом попытаться поговорить с нами, не признаваясь, что на самом деле он просто скучает по нам. Они могут бояться позвонить вам, потому что боятся отказа. Но если они случайно позвонят вам, они могут начать разговор с вами, поскольку вы оба давно не общались. Коварно, Пол, коварно. И номер восемь. Они говорят тебе, что скучают по тебе. Ты не говоришь? Да, верно, Немиркины, если они искренне говорят, что скучают по вам, лучше им поверить. Вы знаете своих друзей лучше всех, поэтому если вы чувствуете, что они искренне, есть вероятность, что они действительно скучают по вам. Чтобы просто дать кому-то понять, что вы любите его и скучаете по нему, может потребоваться очень многое. Посмотрите на Пола. Следующее, что вы знаете, это то, что он пишет ваше имя на небе. Итак, исходя из этих признаков, скучает ли кто-то по вам? Если да, то скучаете ли вы по ним в ответ? Что вы сделаете, чтобы показать свои чувства? Поделитесь с нами в комментариях. Мы будем скучать, если вы этого не сделаете. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться этим видео с тем, по кому вы скучаете. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И как всегда, супер спасибо за просмотр!